Дорогие подписчики и гости нашего канала. Обращаюсь к вам с большой просьбой. Сегодня вышло три видео. С утра привет от Пушка. Вот зайка у нас выделывается. Это Василек Лёг. Я на фоне его сниму. Дальше о шикарном коте, где я работаю. Там снова этот кот появился. И вблизи сегодня я его показала. И третье видео это... То, что вижу котов только ночью. Пожалуйста, прошу вас, зайдите в ленту Шорс, просмотрите эти э, видео, чтобы они появились. Потому что начали отключать комментарии, в чем причина, я не знаю, показывая о котах. Здесь просто уже не знаю, что происходит с Ютубом. Значит, войну все насилие могут показывать, и комментарии можно писать, а показываю своих котов это нельзя. Просто обращаюсь к вам, посмотрите, пожалуйста. Эти